Девочки! Хватит вам травку щипать! Хватит вам спать! Будем English изучать! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 45, его тема «Английский алфавит». Дорогие друзья, в этом формате мы будем знакомиться с английским алфавитом. Он имеет такое же значение, как и русский алфавит. Без знания букв невозможно составить слово если мы не можем составить слово, мы не сможем составить предложение мы не сможем задавать вопросы мы не сможем отрицать правильно, мы не сможем правильно подтверждать поэтому буквы в английском языке они как кирпичики с которых можно создать и сотворить какой-то шедевр это как Здание, которое складывается, когда мы накладываем друг на друга кирпичи и видим, как возводятся стены. Поэтому я много встречаю людей, которые могут сказать даже некоторые фразы и предложения на английском, но они не могут правильно написать слово, и если приходится заполнять какую-то анкету, и ему говорят, что вот такую-то букву запиши, особенно за границей, они не знают, как пишется даже эта буква. Поэтому если кто не знает английского алфавита, это его проблема. Сегодня мы. Э, я попытаюсь устранить вот эти пробелы в ваших знаниях. Итак, давайте. Начнем сначала. AI. Эй. Б. Б. Си. С, Д, Д, Е, Ф, Ф, Г, Г, Х, Х, Л Л, М, М, Н, Н, О, О, П, П, У, У, А, А, С, С, Г, Г, Ю, Ю, В, В W W, X X Y Y Z Z Еще один раз кратко будем повторять. A B C D E F G H I J K L M N O P Q A S T U В, W X Y Z и третий раз быстро А, Б, С, Д, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, S. T U, V, W, Z И последний раз очень быстро A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z Я желаю вам, дорогие друзья, успеха в освоении английского алфавита На этом наш урок, дорогие друзья Номер 45 завершен. Я желаю вам всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Делайте клики, комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.